Мы предлагаем отказаться от всех карманов совершенно. А Потому будет ли альтернатива? Значит, Альтернатива приезжать в магазин на автобусе, либо использовать другие парковочные места. То есть или автобус, или ничего? Да. Чуть больше года назад чиновники объявили, на проспекте Мира уберут парковочные карманы. Кафе, магазины, клиники и другие заведения рисковали остаться без клиентов. Бизнес тогда готовился к серьезным последствиям такого решения муниципалитета. И красноярцы тоже. Это очень далеко. Сидайте вот пешком идти. Ситуация такая, что мы будем просто бороться за выживаемость. Так, чтобы наши выручки остались на тех уровнях, которые были хотя бы до этого. Карманы зашили, на Мира выставили знаки, парковка запрещена. Водители худо-бедно начали адаптироваться к последствиям такого решения. Но потом начался ремонт, а вместе с ним и знаковая чехарда. Их то убирали, то устанавливали, то снова убирали, то снова устанавливали. В итоге водители окончательно запутались. Как считаете, можно здесь парковаться или нет? Я думаю, что нет. Не знаю даже, честно Не запрещено, значит разрешено. Запрещено? Знаки же висят. А где? Ну, там вроде дальше. А что, убрали? Ну, вроде висел раньше. И на этой неделе в мэрии задумались, а может и правда вернуть парковочные места. Причем о зашитых карманах там не жалеют, как и о деньгах, потраченных на эти цели. Но раз карманов нет, не делать же их заново. Под парковку можно просто отдать правую полосу. Убрали парковочные карманы. Конечно, Правильно. А с другой стороны, улица э, Мира и не должна быть транзитной. Но какая прогулка людей, если там четыре полосы движения и без конца снует туда-сюда транспорт? Тоже не очень комфортно. Поэтому, казалось бы, и большое количество транспорта на этой улице быть не должно. Мы собирались вот таким сообществом и архитектурным, и предпринимательским, и ГИВДД э, участвовала в нашем разговоре. Мы обсуждали возможные, компромиссные варианты не на всем протяжении возможно будет останавливаться а на определенных участках но пока это не точные гарантии что парковки на мира появятся, еще нет но водители и бизнес уже ликуют это очень замечательно почему почему ну а куда вот больше встать, вот, вот например вот, как бы ну, кофе взять или что-то я сам бы э, горячо выступал за эту инициативу Превратить улицу Мира в более удобную для автомобилистов. Почему? Потому что власти, сделав шаг навстречу пешеходам и убрав карманы, расширить тротуары, они решили задачу для пешеходов. Но пешеходов не стало, потому что они убили бизнес в центре города тем, что не, не, не стало мест для парковки. Но эксперты уверены, радость это преждевременная. Во-первых, деньги за уборку кармана, знаков и разметки уже не вернешь. Во-вторых, если занять полосу, для проезда остается только одна, а значит больше заторов и выше аварийность. Об этом, к слову, мэрию пытались предупредить ГИБДД, но их советы носят для властей чисто рекомендательный характер. Это полномочия и компетенция владельца улично дорожной сети, соответственно администрации города Красноярск. На сегодняшний день госавтоинспекция участвует в этой деятельности. Еще одна проблема парковки нужно привести к ГОСТам. А если это делать по всем правилам, то парковочных мест будет намного меньше. На самом деле это все обманука со стороны администрации, потому что для того, чтобы осуществить создание парковочных мест на крайней правой полосе, надо привести их в норматив. Норматив 50 метров до перекрестка, 15 метров с одной стороны и с другой стороны с выездов со дворов. 50 метров после перекрестка запрещена будет парковка. По нормативу все эти парковочные места будут на сегодняшний момент, э, э, в отличие от сегодняшнего момента, сокращены в 50%. Впоследствии они еще и станут платными. А с платными парковками у Красноярского опыт печальный проект прогорел, потому что люди просто не платили за них. И мэрия это делать позволяла. То нет конвертов, то некому отправить штраф. В такой ситуации эксперты предполагают, мира просто хаотично запаркуют. Однако окончательное решение быть или не быть парковкам на мира еще не принято. Алина Крашиникова, Александр Тропин, Виталий Субботин. Воскресные новости.